Сейчас такие батарейки взял вчера вот такие космос никогда не покупайте такие батарейки на один час там хватает на два выбрались опять на, металл... на металлокоп погода не очень не знаю даст нет покупать обещали дождик там нашли кусочек троса, здесь вот очередная находочка, что-то брякает. Давай, доставай уже рукой вон сверху. Да рукой достань. А, вон, это, это. напильник. Идем по лесу, по дороге тракторной. Там потом не, не забыть, считай находки, посередине будем вложить вторая дверя находки не забыть на А что-то... О, нормально. Наконец-таки... О, это то таки. Штырь Блять... то а. Не могу вспомнить, где я это видел То ли кривой заводить То ли что она пойдет Дождик, блин Усилился Капец Обещали в обед Он начался уже Утром Банк! То есть ты ещё там копался, что, да? Чуть-чуть даже промазал. Смотри, камень. Ага. Нормально. приятно. Находочка. Хоп! Находочка. Тросик. Так, большой нет. А товаришки. О! мая Питят. Вот, так, потом скручил. Варешки один. Опа. на пятачок какой там нарвались. Есть пару сигналов. Вот такая ещ где-то О, этот хруст, хруст безе, вот этот обожаю Не, не, в бок маленький, мне кажется В бок, да? Вот здесь где-то, Такая же, может, колстинка, как в которой я спал Подальше отступи Ты найди, где начинается она О, это солфтенько, это... <laughs> Или это цельно-металлический, извиняюсь. Может, трактор. Ух, о! о, о. Квадратненько. Квадратный. Что-то хоть бы цельно была. Вот такая вот вся плита. Кот бункер. Вот подденься, отсюда подденься, пробуй. Не, не откапать надо. Нифига, докуда да она идет? Давай дальше, дальше еще. Ну-ка с этой стороны, покопай. Одну <связь> <связь> вот это ты нарвался. Вчера я ли, ли, лист плиту нашел, сегодня а ты. Ладно, достанем, покажем. Вот такая вот оказалась плиточка. Ни хрена вот так. Ну-ка, О, нифига. Ну. 15. 15, 15 точно есть. Может 20 даже. Ну-ка сам. Дегустируй. Продегустируй. Нападочку. От чего это, я даже не знаю. четко такое? Пишите в комментариях, кто знает. Махнотушечка. Спит. Плохо Бери а, лопату Давайте Украем Все отдыхает Всю поляну гвоздями закидал Хорошими кстати. На 200 На 200 Бумеранг Давай отрублю Ровно тебе отрублю Давай, давай, подъем. Вот. У -у -у. У -у -у. У -у Такие штучки видел где-то. Не помню от чего-то. Мально. Кручальное кольцо. Нормально. Чай есть? Она, кстати, даже похру... похрустывает где то а? Ролка, Слава. С огни, если сможешь. Ааа, топорик. Кстати, я тот-то топорик нашли в прошлый раз. Это я его нечаянно сдал. Хотя уже все оставить там новый чтобы был. Но это такой среднего. Изновшество. Из более менее Тут покос какой-то был, наверное, да? Что-то делали тут а вот вторая подковка в этой же ямке. Разулась, лошадка, видать, в одном месте. Как, как видимо старинная. Интересно. прицепная какой то От телеги видимо вот здесь доски шли, загнуло. Так, крючок, ну, вот, телегу цеплять или что-то. Здесь видимо покос был старин, старый. Подковы сейчас лошадиные. Запчасти там такое, вручную, видимо на лошадях щека Еще одну нашел. Вешалку. Нормально. Нормально. Она наверху лежала, да? Такая вот связочка с этой полюшки. Засылаю в крайне в Килограмм 6-7 Едет дотащили Килограмм 30 Может лишь есть? загружаем, да, дальше посмотрим чай Обеденный перерыв Каша гречневая с индейкой Приятно пить, да? Спасибо угу. Очень надо хвост А есть и <laughs> Ну сейчас можем машину пойти рекомендуется комментируют его употреблять в разогретом виде. Ты что, печенюшку мясо Ну да. Тесто тоже самое. Ну разное. Ну так, деревья долго растут. Лошадь как будто откинул. Вот рядом Посмотрим рядом что нибудь. Вы помните, куда я кинул? Сюда кучку делаю если что. Да. No. очередном копе нашли ну по крайней мере пытались найти старую уже да и вот уже нашли находочку вроде как по пути правильно выбрали попробуем сейчас все поищем что-то будет показывать вам утро сегодня вроде нормально Дождя не обещали. Забрылись вообще далеко от города. Заброшенная старая деревня. Э, Железнодорожка здесь была походу в пятьдесят втором году. Лес возили. Ну точно. И место еще они выбито походу. Вот. Такие запчасти попадаются Это по-любому от железной дороги Обалдеть Вот это мы попали Сейчас будем искать По-любому где-то остались Запчасти какие-то Нашли, вот, кольцо стояло. И это... Походу, уже выкопано. Припоздали, наверное, немного. Ну, не знаю, посмотрим, что-то не особо на ходу Так. мы три пока набрали. Отошли метров двести. Ну, показывать что-то что, за фигня. -а -а. А, ну это нормально. пойдет Потом не найдем Кто, кто находит но на хотку тот потаскивает мешок ну, кто -то, кто -то, кто -то нашел Как-то я пропустил Нет Может старая тут линия по ходелочек какая-нибудь Такие вот еще попадают Постоянно плюшки номер 7552. 2 От колеса от телеги Как его распилить Да, без них. Это у тебя пробка. Пробку вон откопалась. Мне кажется, банка. О! Раки пошли пачками. Да, не знаю, сзади трюга. Резиночка. Нормально. Пошли находочки. Ой, тут фу. Есть дерево. Центр. Твоя очередь. Мешок везти. Самолет быстро летит. О, вон, стрик близко. Я так не видел, что... Близко, что прилетал. Еще одни плоские губцы. Все новые. Птички поют. Что это там? Камень? Нет mm -hmm. Тебе кажется, наверное mm -hmm. Давай посмотрим О, точно Под, Подкладка походу mm -hmm. Ну, попробуй ты куда-то уже Она тут же рядышком маленькая она. Вот отсюда зацепил с этого бока. Ну. Ага. Нормально. Ну вот, я говорю, вот такие попадаются подкладки вроде как это. Берусь нет. Есть, вот они, здесь бок. Нет. Вот. Ага. Нормально. А такие его получше было бы нормально весит да, шли к машине сейчас пообедаем обратно да, килограмм 30 наверное может больше набрали уже время 1 часов Сколько сколькими с 1 ой с ну, да. картошечка у нас сегодня у нас обзор на еду сделать Картошечка, вот тетик, рыбисочка, вот яички, все, как вот Машина стоит. Сюда ушли, вот местечко пикник на природе. Ну, по этому бабу, так. <свист> там у меня не надо видеть. Вот уже вторую нашли. Такую вот шапочку Угдомика. Называем их. еще проводная шла дорога разбит а. разобьем вот такой разобьем вот такие детали какие все разлетелось Ага, быстренько. Вон Вот. Что набрали? Подкладочки там. Вот так вот. Какие вот. какая ямка землянку можно здесь строить уже готовая яма копать не надо крышу такая сделать стенами тут от дороги уже километров пять водичек короче что-то глуховато Одни вот такие вот костыли или как они там Железнодорожные Больше всего попадается. То ли так хорошо забирали все. Когда же ЖД дорогу убирали. То ли уже почищено. Да. Вот бы это полная куча была гвоздей, хотя бы этих. Полная яма вот этих гвоздей. Вот сюда кидай, вот что это катушку у Или вот такие гвозди то получше было. Уже значит, по-любому было. А ну такой какой-то колонты это. Старенький. Не, не совсем современный. Нормально. пластина. Ну, вот сюда под день. Ну, вот. А, вот ну туда. А, она туда уходит. Тут засюда под день грозит. Я вот. Ага, Окей, вот снилопат. Там еще Да нет это значит камень -то. так потому что видишь на такие такая лопата вот так да? давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай мы на этом пятачке уже тут то часто толпаемся. Подкладок вон набрали сколько? Всяких всякие разные подкладки. такие такие. Опа. Нифига уже тяжелая. Не знаю, сейчас на глаз взвешу. Ну 25 день, плюс-минус. 20-25 килограмм с этого кусачка мы попали. а мы идем там уже полкилометра практически ничего не было болтички одни эти гвоздички уже расстроились а тут поперло все уже собирались уходить подарочек напоследок крюк какой-то вот. прицепная, от поезда, наверное. и килограмма. Два-три точно есть. Блин. Уже идти надо. Но оторваться не можем, азарт. Да, закончили на сегодня под конец да. вообще порадовал обалдеть сколько метал есть добротный тут еще не знаю сколько там машине уже унесли одну партию будем выходить сколько намотали сегодня километров 7 7 километров 7, 7 километров по этой дороге уже да Ну вот это потом завершаемся, Сдадим Узнаем что там по чем вышло Сколько